Я на Али, ты на Али, мы на Али, все купили. Утюг, ночник, комбай, парик, халат из Тоновые пачки и шезлонг для дачи Распродажа на AliExpress, на AliExpress, только на AliExpress Распродажа на AliExpress, только на AliExpress Коньки синтезатор, сапоги. Перфоратор на Али закажем там крутая распродажа, распродажа.